Доброе утро! Мы находимся сейчас на территории спорткомплекса Лужники и здесь ведутся активные работы по подготовке территории к чемпионату мира по футболу 2018 года собственно что-то вы можете увидеть через деревья хотя на гоупрошечку это сделать сложно тем не менее Здесь находится также, наверное, первая площадка кенгуру нового типа. Блин. Немножко не туда пошел, ладно, пойду в другую сторону. Когда-то здесь располагалась легендарная зеленая площадочка рядом с малым бассейном, по-моему, так называлась конструкция, на которой проводились все-все-все-все-все самые крупные мероприятия в Москве, на которые приезжали Bar Stars, Хит, хит, В общем, все приезжали. И там было очень круто заниматься, очень реально. Но, к сожалению, так получилось, что Эту площадку снесли в ходе реконструкции Лужников. Вместо нее поставили другую. Вот сейчас я вам покажу ее. когда тут куча строительной техники ездить, что-то перестраивают Не очень комфортно Но так получилось, что я сегодня остался без возможности оплатить парковку в Москве Платить штраф мне не хочется Поэтому вместо площадки в центре, на которую я и планировал снимать изначально Пришлось искать что-нибудь где есть своя стационарная парковка, которую можно оплатить наличными, а не с телефона. Вот, и нашел вот эту площадочку. Собственно, вот и она. Кажется, это было нашей наклеечкой когда-то. Это действительно большая площадка, где есть огромное количество разнообразных снарядов в вот такая вот крутая штука для изучения стойки на руках здесь есть огромного вида рукоход опять же столбы для выполнения выходов достаточно высокие брусья сразу тройняшка вот такая вот конструкция какие-то ужасные советы от кенгуру непонятно зачем а вот такой вот комплекс Вот эти вот прикольные брусья, которые мне нравятся на самом деле, идеи их упоры для отжиманий, для астральических подтягиваний. Еще один комплекс. Вот это наверное вот вот турник с толстый перекладня, этот просто снег на мелан. Вот так выглядит место, где я буду сегодня тренироваться. Наверное, надо выбрать место подальше от стройки, чтобы хоть немножко было немножко чистого воздуха, если вообще возможно здесь вот здесь -то. хорошая мисточка так что разминаюсь и делаю круги половина минут заняла в сумме тренировочка вот подтягивание несмотря на то что их всего 5 дается очень тяжело сказывается то что я уже несколько месяцев не тренирую вообще подтягивание только вот в кругах по чуть-чуть чтобы предплечье восстановилось оно устанавливается это хорошо это меня радует вот здесь немножко убирают площадочку убирают площадочку в отжиманиях я делал по 15, тоже последний подход, кажется, довольно тяжело идет. Может быть, опять сказывается невыспанность. Моя перманентная невыспанность. И в приседаниях добавил сегодня по 5, то есть по 15 стало в каждом подходе приседания прошло довольно легко. Несмотря на то, что вчера был день ног. Поэтому, может быть, может быть, потом добавлю еще. Вот, вот такие вот дела. Пара мыслей, которые возникли. Опять же, хочется поделиться. Когда вы делаете выпады. Есть соблазн делать их на инерции То есть вы как бы опускаетесь вниз Пружините немного, выходит все наверх То есть вы не отталкиваетесь просто силой мышц А вот именно пружине, пружины, да, за счет того, что вы опустились, быстро поднялись, быстро опустились, быстро поднялись Не надо так делать Надо делать упражнения А в упражнениях главное это сокращение расслабления мышц То, что вы тренируете мышцы Вы не просто идете через 100 дневку и делаете повторения, чтобы выполнить нужное количество Вы не как я, вам нужен результат чтобы был результат, <coughs> вам нужно напрягать мышцы. А для этого все движения должны быть подконтрольными и четкими. Так что никакой инерции. И второй момент, опять же, следите. Следите за тем, где вы делаете выпады, где вы делаете приседания, потому что сверху может показаться, что это снежок. Снежок. А внутри? А внутри лед. И как бы... Можно подскользнуться и что-нибудь себе потянуть ненароком, поэтому за этим тоже следите. И будьте... В безопасности. На сегодня все. Завтра будет новая тренировка, новая площадка. Я надеюсь, я починил свой телефон и смогу остановиться где-нибудь в центре и заплатить за парковку. Но об этом вы узнаете в следующем видео. Так что до встречи. Пока.